Ну что, пришла я на обед. Давайте посмотрим, что вкусненькое на обед. На обед здесь, смотрите, такие вот тортики, пироженки. Тут мороженое. Здесь в упаковках. Здесь получается на развес, Вот списание. По времени с тринадцать да. вчера я кстати так и не подошла не заказала себе этот горячий роу мороженое ну может быть сегодня у меня такой спешки не будет как вчера было я была уставшая после перелета вот. сейчас посмотрим что здесь на обед так ну смотрю здесь все пусто здесь значит только наверное на завтрак все стоит это и на... Ужин. Так, вот здесь бовор, котлетки. Может, думаю, котлетки на гриле попробовалась. Иде. Так, ну, сейчас вот с этой стороны начнем. Тут фрукты, ну в общем как всегда, как на завтрак и на ужин. Так. Кстати, виноград вообще классный. Так, ну давайте сначала по этой тоже стороне. Здесь всякие салатики. Зелень. Сейчас ну, салатик здесь. Оливочки. Соусы. Так. Тут закуски. Я все хочу на ужин укараулить красную рыбку. Кстати, надо у кого-нибудь спросить. Здесь вообще на завтрак-то красную рыбу дают или нет. Хоть разочек-то давали или не давали. Или это здесь не принято. Ну, в общем, здесь все маринованное. Пойдемте по горячим блюдам. Пойдем. Так, тут рис. Кюфте, пюрешка, рыбка, брокколи. Так, что у нас тут? О! Вот, пиката из курицы. Вот вчера мне пиката понравилась. Ну, конечно, ее бы досолить изначально. Не на месте уж, когда я кушала, да, а когда готовили. Так, что ты вернешь? Не знаю. Багетики какие-то эти картофель фри кальмары это для гамбургеров котлетки здесь вот гамбургер можно себе сделать тут тортики, тортики. Так, посмотрим, что. ну что-то на обед я бы не сказала что прям уж выбор такой огромный ну в принципе выбрать можно Вот я например уже определилась я буду брать себе вот эту курицу так, тоже курица и какой-то пэтти ну, своему циста очень с совсем начинками в общем пойду сейчас приложу покушать на обед сегодня я себе взяла курочку и картошку фри с салатиком ну и вынос со спракой. так что всем кто кушает сейчас кто обедает всем приятного аппетита сейчас я кушу курочку курочка прям очень понравилась о, вот и картошку в виду Ну вообще приготовили я. Так что, поясняйте. Вот, У нас вот такой корочка. Куриная грудка. Он очень вкусный. А сейчас это не трансфер, чтобы на пляж поехать. По территории он музычка играет. Весь сила. Вон, как раз трансфер подъехал. Не знаю, сейчас посмотрю. Я, кстати, фишку одну нашла. Как их, в общем, чтобы когда едешь с пляжа, не просквозило. Они же кондёр включают. Как я уже говорила всем предыдущим предыдущем видео, додумались Люди в мокрых купальниках с мокрой головой, это они кондёры вырубают. В общем, если что, садитесь вперед. конечно, понимаю, что там мест мало, но урвать можно, я думаю. Заняли все. Ладно. Подожди, тогда следующий. Нас впереди заняли. Все дождалась есть следующий автобусик проехала запланировала впереди бегу на пляж сегодня у меня когда ходила там ветер был и волны были сильные сейчас я посмотрю вроде чуть-чуть поспокойнее -чуть море сегодня ну, там что-то покушать дают О, пират с покубойчиком ходит кто хочет тот фотографируется завтра надо выдвинуться пораньше вот кстати хотела сказать что а, здесь смотрите а, эти, ноги помыть можно в общем удобные очень эти вот этим под напором то есть прям песок идеально смывается вот ну там вот душевые вот туалеты вот в той стороне так, буду мороженого. Давайте сразу зайду узнать мороженое, сколько стоит. Ага. Здесь соки. вот цены написаны. Хотя нет, цены какие-то странные. Так. А сок сколько стоит? А опрессение 2, 1, 3. Угу. А мороженое? Мороженое 1, 2, 3. Это в евро или лиры? Евро, доллар. А, доллар, да. все понятно. Спасибо. 15. Ну вот, слышали. В общем, опрессение 2. Какой-то он еще назвал. 3 доллара. Вот. И мороженое тоже разное. Так, сейчас будем искать лежачок. Ну, естественно, с утра уже занимают лежачки. Самые первые линии. там К вечеру, дай бог, вторая, третья будет, линия. даже надо четвертая, скорее всего. Ну, тут занято. Есть только вы Ну, Хотя вот можно. Можно здесь в принципе сесть. Далеко не ходить. Здесь вы смотрите на пляже различные игры играют, пляжный. Я не знаю, что бочишь, что, ну, как он правильно называется-то. Вот. А потом вечером, когда анимация вечерняя проходит, а, их там награждают всякими грамотами. Ну, вроде таких, никаких таких подарков-то я не видела, там типа футбол или еще чего-то. Вроде только сертификат. Но все равно, как мелочи приятно. Бежим в море! Бежим в море. Так, надо сейчас чуть-чуть привыкнуть, я не знаю, мне то ли кажется, то ли вроде бы прохладнее сегодня море. Хотя днем ходила было тепленькое. Может, из-за ветра. Все равно море прекрасно в любое время шикарно просто прозрачная там как моторки они это помню, называют кстати я сегодня с женщиной с одной разговаривала отдыхать в нашем отеле она сказала что а там, если подальше заплыть, то там уже камни говорит, появляются. Здесь-то я, в принципе, на мелкоте сижу. Ну, максимум по грудь хожу. А, ну, они, видно, далеко заплывают. И вот, говорит, там прямо крупные камни. Ну, они, видно, привыкли в этот, в Аланию все время есть, как она сказала. Уже Он не помню, как э, отель называется. Там, говорит, бухта у них какая-то идет. Ну вот. И это. Они вот туда все время ездят, им нравится. Ну там, правда, не песок, а там типа миленький такой меленький галечки у них идет. Uh... И вот они там все время пальцы и... там, короче, нравится. Ну, Я не знаю, мне, мне здесь в принципе комфортно. Я далеко не плаваю, но нормально. Наслаждаюсь. Скажите, хотели бы на вы море и многие говорят, Ой, типа надо тебе на море моё жить». Ну, там, те мои, допустим, знакомые, кто знают, у меня, допустим, аллергия сильная, там. и тому подобное, в Вот тебе надо на море жить, климат твоего морской подходящий. Ну, странно, да, может быть я согласна, на море климат подходящий, но, с другой стороны, в жаре, в такой тоже тяжело. Не каждый живёт. Во-первых, во-вторых, Сейчас для меня поездка на море это что-то такое прям. Ну вот не знаю, ждешь прям, не знаю как. Но, мне кажется, если я как на море жить, она -то вот так вот ну, привыкнешь к этому и не будешь вот этого кальция испытывать и радости. Вообще, конечно, хочу сказать, что да, конечно, безусловно, ехать в хороший, допустим, отель на море, это очень важно. Ну, чтобы питание было хорошее опять же чтобы номер конечно был ну, не сарай да хотя я в принципе особо к номеру не цепляюсь обычно мне самое главное чтоб это мне даже не важно насколько помещение там какой-то будет допустим ну не знаю слишком большой или не слишком так большое. Мне главное, чтобы, например, нормальные матрасы были с подушками. Вот, для спины комфортные. Чтобы встал, как говорится, потом ничего нигде не. Если его не зажимал. Вот. И море хороший пляж, чтобы был. Вот. Ну, это главное. Еда, да, еда для меня главная, конечно, И вот. только для меня, для нас сереже. Мы в этом плане друг друга нашли. Поэтому мы всегда стараемся ездить и выбирать отели с хорошим зданием. Ага. Вот. Ну, вот в том году как-то нам не очень повезло с отелем. Ворот бесит. В той стороне в Ронсеке отдыхали. Но ну, кто, в принципе, мои видео смотрел, знает. Вот. А вот сейчас я выбрала вот этот вот отель Виктори Би Майн. 2020 года постройки. Вот, новенький отельчик. Ну, посмотрим, как будет. Вот. Я все до этого как-то отели рассматривала на береговой линии Ивренсеки. Потому что я знаю, что там очень шикарные такие пляжи с холодным ходом, песочным, песчаным, точнее, правильно сказать. Песчаным пляж этим ходом вологим. Очень хорошо для людей, которые едут с маленькими детками и которые будут плавать логи заход но там уже по факту практически не осталось вот отелей таких вот ну, недорогих допустим ну, по доступной цене пятерки в основном на первой линии они там цена довольно приличная вот. а четверки какие вот мы ну, были ну, как в одни и те же отели ехать не хочется. Ну, хочется что-то новенькое. Хоть я и вернулась бы, допустим, в отель, в котором мы в 2019 году уже отдыхали. Димас Ухана Фэмили Резорт. Но, кстати, на этот момент э, там интересно как получается, что я когда отель оплачиваю, в общем, у оператора он был 5 зверств. Поэтому в своих видео я сказала, что он 5 зверх. Но на сайте, допустим, TopFotals Ой, что-то меня прям Выкнуло, в общем, в глаз попало Стой, разъедает глаз прям вот. а на сайте, в общем, TopFotals, он ну, 4 звезды Ну, как сейчас, я не знаю Это было в девятнадцатом году Какой сейчас у него рейтинг, там статус И все остальное, я не знаю Хотя я в том году Общалась на пляж, когда мы купались С туристами, которые отдыхали Как раз в этом отеле и говорят, что, ну, судя по их общим отзывам, мы так для себя поняли, что там в лучшую сторону ничего не изменилось. То есть они Маркус свою держат, и нам там очень понравилось. Вот ну, там, на первых, и территория большая, вот, и для любителей, кстати, кто в бассейн любит, ну, допустим, с детьми дети же любят в бассейн потому что их аж целых 11 штук, этих бассейнов. Разного там размера, разной формы, в общем. хотя мы Серега-то ездим ради моря всегда, вот. И мы, уже я не помню, когда последний раз в каком году купались в бассейне, а не вспомнил. В девятнадцатом тоже году, когда в декабре на Пхукет летали. И вот там купались, в общем, даже не в нашем отеле в бассейне, а когда на экскурсию, в общем, двухдневную поехали Кауспу Челла. Вот. И то я там искупалась, потому что я в озере не купалась в самом Чиолан. Потому что вода пресная. Ну а так как я плаваю, сами понимаете, со всякими спасательными жилетами только плавать. Ну, вот, Вода не держит, пресная вода не держит. Ну и вот. И я с удовольствием приехала после экскурсии. А там у нас вид такой был. Кстати, тоже смотрите эти видео на моем канале. Ой, вообще как классно. То есть там бунгало были. Выходишь к бассейну вечером. На бассейне наплавались. Вот. И посидели, на ужин сходили и сидели. Правда, комаров, конечно, кормили, мы с собой никакие крема не брали. Вот. О, господи, <сосе> <сосе> экзотика, ничего, пережить можно. Правда, там, конечно, в Таиланде комары, если кусают, там такие прям болдыренные. Прям ноги были как витряночные. Вот. Ну, и мы сидели, там, пиво пили, чипсы ели. Короче, кстати, там чипсы понравились. Конечно, да, яко вредная вот. Мы даже с дома прикалываемся всегда на эту тему. там Если купит там редко какие-то там типа фанты, или чипсов. Ну, что, как говорю, потратимся, что ли? Гадости поедим типа, и попьем так вот всегда. Вот. Ну, в общем, классно было. Вообще... Экскурсии у нас там интересные. Вот ну, меня уже, короче, унесло в тему Таиланда, хотя я в Турции нахожусь. А вообще я хочу сказать, что само море мне в Турции, больше Средиземное нравится. Ну неважно, Турция, Кипр, вот, мне нравится Средиземное, потому что вот в Таиланде были, когда на нашем там пляже Ката. Ну там что-то, не знаю, какие-то то ли вот то ли планктон жалил постоянно, Ну, некомфортно как-то было. То есть заходишь и всегда как-то напрягаешься, остерегаешься. Вот. А тут как бы, не купаешься так спокойненько. Ну, вот здесь, мне кажется, вода что ли лучше держит. В общем, короче, я заболталась и не заметила, как меня это. Волна мне брызнула в глаз. Теперь как это, блин, моргает жалко? А, ну вот я про пляж рассказывала как раз Так вот, там в Таиланде, помнишь, как-то планктон жалит Но больше всего мне там понравилось на Симиланах Симиланские острова, там была водичка прозрачная, правда там тоже Гуанктон жалил вот там мне понравился пляж больше всего С шикарной водичкой прозрачной такой, прям бирюзовый. Вот прям супер. Но там сами понимаете, это экскурсии. там по времени мало очень находишься, вот. потому что если, конечно, ехать в составе экскурсии, допустим, от туроператора, туда, там что, я не знаю даже, там минут 30 нам дали, может 40 минут, там не успеваешь даже ничего и это, понять толку. Я столько зашел, окунулся и все, уже уезжать потому что все по времени расписано, с одного, допустим, острова Симилан на другой остров Симилан, вот. и там обед еще будет, поднимались там на свитровой вот. а тут как-то вот, я не знаю, тут вот э, э, себя более располагаю, ощущаешь, вот. мы Серега на эту тему разговаривали, ну тоже самое говорит, хоть он у меня в этом плане не трусил, в отличие от меня. Вот. Но ну, даже он говорит, что он, ему говорит здесь как-то комфортно. Ну а так вообще. Вот. Также я вот в своих предыдущих видео рассказывала, я не знаю, кто смотрел, не смотрел. В этом году тоже рассказывала, почему, например, мы едем все время здесь, в Турции, допустим, в регион Сибирь. Вот, смотрите, она идет интересно сейчас бурки глаза или не будет? Да, нет. Ура, не булькнула что-то сегодня я прям это проворонила одну волну кстати моторки уже не ездят посмотрите, а волны прям нормальные такие приличненькие вот, э, так вот, о чем а почему допустим я думаю э, выбираем все время регион сиде а мы в 2014 году сережей отдыхали Первый раз была наша первая поездка на море э в Кимер. Ну не в прям Кимер, да, а поселок Бельдиби. Вот. Если кто знает, в Бельдибе очень. Просто гигантские, мужаньки, большие, очень камни. Ну и, конечно, природа там вообще просто потрясающая. Мне очень понравилось у нас был, в общем, вот прям с такими камнями-божниками. Конечно, туда без кораллов тут вообще не заходить, хотя там, наверное, и в корал себе шею свернуть можно. Но дело не в этом. О! О! Опять булькнуло. прям смотрите, море прям буйствует. Вчера прям поспокойнее было. меня, короче, покусали рыбки первый же день, в общем, как я зашла, зашла в воду, меня как начали там, в общем, кусать рыбу, причем не просто вот как они обычно щиплются, да, а прям так, знаете, прям конкретно начали кусать, в общем, я там, ну, я же так их еще не знала, первый раз на море я, допустим, не знаю, что, -то, что там в воде, Вода была как-то почему-то непрозрачная, хотя в мире обычно прозрачная вот водичка за счет гальки. Ну и вот, я там когда мы, короче, попить, перебула пере мучила всех спасателей. и Короче, этот отпуск, блин, надолго запомнили. Наверное, весь тут регион Кемера точно. Ну и все. я после этого, не поверите, я не зашла больше вообще в воду. В море именно. Ну вот, чтобы конкретно так зайти, там, допустим, и это, искупаться. Я, в общем, все дни последующие сидела в бассейне в Хлорке. Вот. Ну, а где бассейн прозрачный, все видно, как говорится, и вот так вот. Правда, мы ходили на этот дикий пляж, туда, к скалам. Вот. Там, конечно, фотографии классные, все получается. Правда, у нас чего-то? Фотоаппарат, как это, знаете, такая мыльница была. Сейчас, конечно, если сравнить, допустим, с, ну, с фотками на телефоне, допустим, даже если это не iPhone, а, вот, а обычно там такой телефон простенький. Нет, ну уж с зеркалкой вообще не стоит сравнивать. Ну вот, но ну все равно я считаю, что вот после этого, хоть и были у нас, допустим, отпуска, ну, более и отелях и шикарных, а там, знаете, там и отель-то был блин, вообще ну, сейчас вспомнить просто он до реновации до этого, до всего ремонта этот вагонка, в общем, вагонка, все обито, такой какой-то ну, знаете, а-ля прям сам прям конкретный а-ля сам ну, знаете, нам вообще пофигу было мы были настолько счастливы, и вот настолько вот эта вот поездка запомнилась, и все так вот классно было. И территория-то вроде, по сути, была маленькая, ну просто вот вообще маленькая. Пляж там был через дорогу, через дорогу там также шла территория отеля, но там на ней, в принципе, ничего и не было. Вот. Только ночной клуб, но вот что запомнилось больше всего и понравилось... Это то, что собственный ночной клуб, кстати, вход был от этого отеля. Отель, кстати, называется Сальчукан, а то рассказываю-рассказываю, название не, не сказала. Вот. Сидишь на берегу моря, там классная музычка играет, потягиваешь какой-нибудь там коктейльчик. Вот. А вдали смотришь в Анталии, там светятся, как самолеты взлетают, на посадку идут. Ну вообще, знаете, если честно вообще вот супер просто классно было, конечно, ну, может кто то из вас скажет, очень интересно, там в чем чё, тут кайда, ну, нам вообще очень классно запомнилось все и вот наша эта первая поездка она прям вот вообще очень очень очень запомнилась, ну вот. вот сейчас кстати в 2015 году а, в отеле прошла реновация и все там сделали ремонт, то есть как бы все классно сделали, номера, то все хорошо это... Фух, Я правда не знаю как там сейчас уже, с 2015 года все таки 7 лет прошло, может там уже конечно опять все вот, вот, такое, укашар панаракулбаный Вот, ну, это ладно, ну вот я говорю просто, что первая поездка наша очень прям запомнилась А после этого в 2015 в году не получилось поехать у меня потому что я на новую работу там устраивалась и получается в 2016 году мы поехали уже на Кипр почему не поехали в Турцию потому что э, ну как раз там какая-то такая ситуация произошла в общем в Турцию в общем самолеты не летали тогда по-моему что-то самолет что ли э, ну, что-то с самолетом произошло в общем Летчики, двое летчиков погибли Вот Ну и все, и как раз были-то границы Эти закрыты с Турцией вот. И мы поехали, в общем, на Кипр в шестнадцатом году В город Пафос У меня, к сожалению Я поздно очень начала вести Видеоблог свой У меня фотографий-то много С Пафоса, там, Саянапы Вот, а получается снимать Первые видосы Я начала в 2017 м -го году там, знаете, вообще видосы были ну, вообще, прям, вот, чисто любительский, там, знаете, беме, пукареку. Никакой, вообще, ни, ни информации, ни как таковых, ни обзоров, ничего, ну, самые-самые такие стрёмные какие-то можно придумать. Вот. И вот я лучше, кстати, сейчас жалею, что э, в тот момент ни камеры не было у нас снимать вот эти видеоблоги, ну, потому что там, конечно, есть что посмотреть, много классных мест, и много куда можно на экскурсию сходить, но самое интересное, что, представляете, мы толком там никуда и не сходили, потому что стояла жара, ну, мы вот как начали ездить, получается, конца июля, начало августа, каждый год, потому что у Сереги корпоративный отпуск, и вот так и ездим, и ездим, и ездим. Там, соответственно, как раз еще воду на такое пекло самое стояло, просто дикостная влажность. Там просто вот реально можно было сдохнуть. Там даже ночью мы выходили, когда город. Там все равно можно было сдохнуть. То есть там даже самые обычные какие-то, допустим, вещи одеваешь, там и то они как вторая кожа прилипали. Короче, ну, ну сами понимаете, вообще не комфортно было. Вот. А так, конечно, если вот туда, допустим, в сентябре поехать вообще, то это, конечно, вообще супер там. Столько всего. Я говорю, посмотреть можно. И вот, получается, мы взяли одну тогда экскурсию только. В Аянапус ездили на пляж Ниссибич. Я настолько была под впечатлением от этого пляжа Сергей сказала, что все, Сережа, мы говорю, с тобой на следующий год едем в Байонаполь. Я говорю, я туда хочу. Кстати, вот отель, который, в котором мы отдыхали. У -у -у -у -у! А, она разобьет, знаю. Вот тут я подпрыгнула, обалдеть. <с cassette on> отель, в котором мы были в Пафосе в 2016 году, называется Пафос Гарден Холидей Резорт. Вот. в семнадцатом году мы поехали уже в Эйнапу поехали а, в отель Маргадина. А, это все отель 3 звезды а, сейчас правда уже Маргадина, по-моему с какого-то там, не помню, года с 18-го по-моему он тоже вроде как реновацию что-ли прошел Его вроде как 4 звезды сделали но я точно говорить не буду это надо по факту смотреть на сайте вот и, в общем, мы еще поехали, короче, на 17 ночей, думали, все прям там отдохнем, супер. Ну, короче, не тут-то было, в общем, неудачно мы с отелем, это вот первый наш был такой попандосик с отелем, неудачный наш, подобрали. Хотя отзывы были на сайте, ну, такие прям положительные, там, хвалили, хотя встречались и отрицательные отзывы. Кстати, сейчас многие с картой добыта обризнец, да, да, да. зажравшись, там и еще -то. Ну, Тогда-то мы особо не были еще скушенными такими, да, в путешествиях со всяким этим. Нам на особо и сравнилось было нечто, но мы тогда реально были в шоке. То есть там вот реально нельзя было покушать нормально ничего. То есть там даже, знаете, там умудрялись испортить картошку в то есть эта картошка Френа была похожа на сухую фанеру, на сухую картонку. Это ну это ну, это ну это реально, просто что не возьмешь, все невкусно было. Все было невкусно. Там единственный, вот, правда, какой-то салат я нашла, я помню. Он чем-то наше оливье, в общем, напоминает. Вот его, по-моему, ну его же, естественно, не каждый день давали. Вот его я периодически там вот брала и ела. А все остальное, вот честно, набьешь вот так вот. Практически не жуя Лишь бы чем-то набить Я помню, мы с Серегой дождалась В поисках кафешки ходили Пошли в общем Там кафе Теремок Недалеко Ну так наискосок от отеля работаю Вот я помню, мы там взяли В общем, Цезарь Ну там Цезарь, конечно, не такой, как у нас Допустим, в России делается То есть там целый такой тазик листьев салата и этот все. Ну, как вроде говорят, что это настоящий цезарь, то есть без всяких вот этих там куриц, прочее, прочее, прочее. Я, как говорится, не не кулинар там, я во все эти рецепты не лезу. Мне как-то покушать, да, как покушать. Это я люблю, ну, чтобы там во что-то там заморачиваться, сравнивать рецепты. Это нет. Это не мой камень. Но зато у нас тогда мы брали три экскурсии с Сережей. Ну вот, я не знаю, это тоже жалко тогда толком я не поснимала видео. В общем, мы брали три экскурсии. Одна на ферме Масликов, другая на шоу Фонтанов. В Протарас мы ездили, очень понравилось. Кстати, там я попробовала вот на этом шоу Фонтанов самую вкусную пиноколаду из всех, которые я вообще пробовала. В своей жизни Вот и брали еще вот одну экскурсию э, на джипах сафари в горы вот это был конечно пипец это был просто пипец как у меня разрыв сердца да, во время этой экскурсии не случилось Да не только у меня а у всех находящихся в машине в этом джипе я, я вообще поражаюсь в общем нас не предупредили когда мы покупали экскурсию, что это будет экскурсия с конкретным таким экстримом. То есть, если, допустим, мы ездили на Джипсафари в горы здесь, в Турции, спокойная экскурсии в 2014 году, когда в Кемире отдыхали, то это просто небо и земля на Кипре. Но нас не предупредили, что это экскурсия с диким экстримом. Там, в общем... Летишь в пропасть, у него уже практически у джипа съезжали колеса в пропасть Но Он резко начинал сворачивать руль, ну и, соответственно, по этому гордому Короче, из 8 человек, вот сколько у нас ехало, у нас было двое ну, мужчин. Один парнишка и вот у меня Серега. И вот остальные 6 девчонок было. Как все орали. Короче, орали даже мужики у нас. Это вообще что-то с чем -то было. Меня вообще потом... Можно сказать, вытаскивали и откачивали практически. Меня, я думаю, у меня реально раз 10 случится разрыв сердца просто. Когда вот все вот этот серпантин мы преодолевали. После этого, я говорю, я вообще зарыклась. Близко даже не могу не подходить к какому какого-то обрыву, там, допустим, или еще что-то. Ну вот, короче, вот так. Ну и так мы в 2017 году погуляли, походили там в парк скульптур ходили смотреть ну, вот, этот. он под открытым воздухом музей скульптур парк кактусов так вообще конечно в остальном вот если не считать самого отеля хотя отель классный по сути по территории хоть она и компактная но она очень симпатичная она зеленая а у этой моргадины а внутри вроде все хорошо но что еще самое главное поразило что у них даже нету кондиционеров Представляете, нету кондиционеров. Не просто они не работают, а их в принципе нет. Ну, не было, по крайней мере, до реновации. Как сейчас, я не знаю, говорить не буду. Вот. Блин, <соценно> я <Пиня> катила. <соценно> сегодня море прям. Капец вообще. Вот. А в 2018 году мы поехали уже, Сережа тоже в Ореонато, но поехали уже в, там, в отель Анесис. Отельчик вообще небольшой, но они, в принципе, там пляжи на той же береговой линии находятся. Вот мне там пляжи очень понравились. У нас зацепили пляжи на Кипре. Кстати, что хотела сказать, вы вообще заметили, что... У нас вот на нашем конкретном пляже от нашего отеля Виктория Бемай. Вообще что-то народу мало купается. Вот если посмотреть в ту сторону, где вон резорт, там прям прилично народу. Много в воде. В той стороне тоже, посмотрите, пляжи насыпаны. А у нас вообще что-то прям мало. И на пляже толком народу нет. И в воде никого. Кстати, вот в Иврансек я хочу сказать, такого не было. Ну, наверное, возможно, потому что мало кто на этот, на пляж ходит. Убор. <свык> а, нет, и все, она распилась. <свык> <свык> ну, потому что, смотрю, в бассейне, у бассейна дофига народу. А, что ты на горе вообще мало. А может быть просто на лежачках лежат. В 2020 году, когда я в марте в Турцию ездила, я же тоже юбила как раз в поселке Эвренсеки Отель Dream World Resort Spa Было ну, основное, где я отдыхала И вот в последний день моего отдыха меня переселили в другой отель этой же сети Dream World Hill потому что ну, как раз там начиналась, в общем, начиналось и на мой отель, короче, закрывался. Так вот, я думаю, раньше, как нужно ездить в Турцию, допустим, да, ну, для меня Турция ассоциируется, допустим, ну вот это имеется, имеется в виду Анатолийское побережье, например, там или вот, тоже Антрийское, там, да, где море, Мармарис, там, допустим, ну все-таки снежный отдых. Понятное дело, Стамбул, это экскурсии, да? музеи, экскурсии, там, да, все достопримечательности, дворец Топкопы и прочее. Вот. Но в 2020 году в Турцию я для себя поняла, что оказывается и вне сезон, в марте месяце, когда я отдыхала как раз, и улетела в 8 марта, тоже очень классно, мне очень понравилось. Я просто даже ходила, гуляла по берегу, писала морским воздухом, просто-просто вот отключала мозги. Я тогда, помню, очень-очень хорошо отдохнула и к работе вернулась, прям очень хорошо отдохнувшись. И я тогда вот брала одну экскурсию, Ездили мы в этот... Девотопад Дудена, в общем, в Анталию. Потом, этот Калейчи. И этот... Морков ну, Леджинс. Как он там правильно это называется? легенс наверное. Я его, правда, в видео плегинс назвала. Ну, ладно. Как говорится. Смысл от этого не меняется. Ну, вот, в общем, у меня хороший. И вот в 21 году у сережи Хали вот в Варуте, но ворот нас разочаровал конечно в плане питания, что там даже грубилит гру гру гру гру гру на углях нет, на улице, вот, как обычно готовят на гриле, и вообще как-то скучновато, ну там больше такой семейный отель для отдыха, в общем, здесь не поэтому а ну, все ничего, можно было бы просто, конечно, ходить, допустим, гулять, как вот мы ходили, по променаду гуляли. Но, если бы достойное было питание в отеле. А так, конечно, только вот море-то и спасало, хотя вот эти пожары в том году. вообще, конечно, отдых приличный, морачили нам. Ну вот, рассказала я вам своих... Не своих, а наших, правильнее сказать, Сережа, путешествиях. Ну, где-то одна я ездила, где-то мы с ними ездили. Вот. Так что, как вы теперь знаете, Турцию мы любим. Любим как раз таки вот этот регион Сиде за его песчаные пляжи. Так что оставляйте обязательно в комментарии под моим видео. Делитесь, какой вам больше нравится пляж. С каким ходом а, галечка или, допустим, тоже песочек. Предпочитаете. Ну все, я накупалась, аж даже немножко замерзла. Причем, ну, не в воде, конечно, сами, когда уже вышло, немножко так это прохладненько. Все, сейчас буду одеваться, вытираться и в отель. Видео свое на этом заканчиваю. А мы с вами встретимся в следующем моем видео. Смотрите продолжение моего путешествия. Начну его с ужина по традиции. Вот. Так что до новых встреч и всем. Пока-пока.